Так выпьем же за то, чтобы не наебывал производитель. производитель, а наши поставщики, друзья и э, братья, в общем, по нашему цеху. Э, Стару предоставим. Прям, варите, да, варите, да, варите, варите, варите, варите. Мы даже ингредиенты какие-то предоставим. План просто огонь.